Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционный для четверга эфир. Как и всегда, друзья, обсуждаем с Денисом технику. Фундаментальный фон. Следим за рынками, анализируем их, в том числе и для вас, чтобы опять же, вместе прийти к какому-то консенсусу, общему пониманию «Золотой середине». Чем больше мнений, тем лучше. Конечно же, особо закапываться в них не нужно, но я думаю, что, раз вы смотрите наше совместное видео с Денисом, наше мнение вас интересует. Это приятно. Денис, я сегодня предлагаю тебе по горячим следам разобрать, опять же, протоколы вчерашнего последнего заседания американского регулятора. Можем посмотреть, что в связи с этим происходит с евро, можем обратить внимание на золото. В частности, помимо этого, можем рассмотреть рынок нефти, почему бы и нет. Ну и пару слов буквально скажу еще про индекс доллара, потому что это как индикатор тех настроений, которые на рынке сейчас присутствуют. Давайте тогда начнем с меня, с демонстрации. Так. Собственно, индекс доллара сейчас в моменте у нас 104,43. Это хорошая позитивная динамика, восходящая динамика. Следствие довольно оптимистичного фундаментального фона, который сложился за последние недели. От выхода данных по нонфармам, потом отчеты по инфляции. Здесь я делаю акцент на месячный прирост. Показатель, что в целом стало тревожным звоночком, свидетельствующим о том, что и в годовом выражении инфляция может оказаться на положительной территории в ближайшее время при сохранении подобных трендов и тенденций. Потом у нас было выступление Паула, и вот сейчас протоколы последнего заседания американского регулятора, из которых самый главный тезис, который стоит сделать, вывод, который нужно сделать, он заключается в том, что в перспективе ближайших заседаний, американский регулятор может рассмотреть возможность для более агрессивного повышения процентной ставки и ужесточения монетарного режима. Что это значит? Это значит то, что потенциальная ставка может быть повышена на 50 байсных пунктов, в том числе и на мартовском заседании, которое состоится с 21 по 22 марта. Вот, кстати, ты согласен с тем, что есть такая вероятность и довольно-таки высокая, что в этот раз ФРС может агрессивнее пойти бороться с инфляцией? Или все-таки думаешь, что, скорее всего, на 25 базисных пунктов? Просто интересное мнение. Ну, после вчерашних протоколов, я сегодня как раз тоже публиковал по ним инфо. то я все-таки думаю, что на 25 базисных угу. пунктов подниму ставку. Вряд ли они сейчас будут сильно прямо уж агрессивнее, потому что видишь, что, в принципе, уже потихонечку начинает инфляция все равно таргетироваться. Да и, плюс ко всему, рынок тоже в это не верит. Вот, а в общем, на, это, на этой ноте давай сделаем так, что, чтобы была разница как бы в мнении. У нас не часто такое с тобой бывает. Но в целом, я бы даже не сказал, что это... Разница существенная мнение мнениях, потому что я так же, как ты, считаю, что ставку нужно повышать. Здесь просто вопрос, насколько. Но это все равно разговоры об ужесточении политики, которая создает условия для роста курса американского доллара. Я все-таки думаю, что какой-то сюрприз может последовать, и этим сюрпризом потенциально может стать более агрессивное повышение процентной ставки. Короче, по индексу доллар, кому интересно, как и раньше, я рекомендую держать длинные позиции и ждать уже закрепления этого актива выше 105 пунктов. Что касается европейской валюты, 1,0607 сейчас, я думаю, без каких-либо сомнений можно сказать, что в ближайшие часы мы увидим пробой поддержки 1,06% и движение ниже, потому что европейской валюте не позволит доллар выйти на траекторию восстановления роста, и, к сожалению, евро, так же, как и прочие рисковые инструменты, будут испытывать давление со стороны роста курса американского доллара. Что касается макроэкономического фона по еврозоне, вот буквально совсем скоро выйдет отчет по инфляции в странах ЕС. Я думаю, что в свете вчерашнего релиза по инфляции в Германии, где он вырос так, сейчас, если у меня есть... Рядом вырос, да, с 8,1 до 8,7%. Я допускаю, что по еврозоне тоже может быть зафиксирована положительная динамика. Но только здесь нужно иначе интерпретировать рост инфляции, нежели так, как мы интерпретируем в США. Здесь рост инфляции это не знак, равно активное повышение процентной ставки, потому что Европейский центральный банк все-таки понимает, что условия в европейской экономике не такие, как в США. И дальнейшее более агрессивное повышение процентной ставки может создать крайне неблагоприятную экономическую конъюнктуру вернуть на рынке разговора о рецессии, в том числе и Германии, и ЕС в целом. Думаю, что настроения так и останутся подавленными, особенно в свете того, что сейчас не очень складывается у американского фондового рынка из-за того, что ФРС... -а не планирует отказываться от жесткой монетарной политики. Соответственно, распродажа американской фонды, это здесь уже поставим знак равно ухудшения рыночных настроений, а евро у нас главный валютный риск, поэтому чем хуже настроение, тем больнее европейской валюте. Я рекомендую шортить и причем ждать уже отметку 1.05 и потенциально даже чуть-чуть пониже. О паритете, конечно же, пока не говорим, но все может быть. Но поддержка психологическая 1.05 вполне может быть протестирована. Что касается золота, снижение 1827 долларов за русском. Здесь три аргумента. Крепкий доллар, его рост, э, рост доходности американских облигаций буквально двухлетки вчера. Превысили 4,5%. Я сегодня на своем брифинге об этом рассказывал. Это максимальный показатель с 2007 года. доходности десятилетних трейджерис э, сейчас рост на 0,5% и текущая доходность десятилеток 3,92%. Конечно же, конкурируя с... Э, и рассматривая облигации в конкуренции с золотом, мы понимаем, что если есть возможность заработать на американских облигациях, сверхнадежных бумагах, то никто не будет связывать с золото. золото на этом фоне снижается. И третий по последовательности, по счету, но не по значимости аргумента – это индекс рыночных настроений, сантимент. Сейчас толпа в покупках, больше 70% трейдеров золота покупают. И в этой связи, я думаю, что рынок уже потенциально до конца сегодняшней торговой сессии, а у нас еще отчет по ВВП, по индексу расходов на личное потребление, первичная взявка на пособие по безработице, это сегодня все в 13.30 по GMT. На этом фоне, Денис, я допускаю, что золото до конца дня может протестить 1800 долларов за тройскую унцию. Почему бы и нет? И пару слов буквально про рынок нефти. Котировки 80.66%. Я, честно говоря, не думаю, что нефть просядет настолько сильно, но понимаю, что, видимо, на нефть тоже влияет ситуация с долларом. Пока что буду держать длинные позиции, потому что в отношении рынка нефти я оцениваю спрос и предложение и считаю, что то, что происходит сейчас в мире, в том числе из-за санкционной политики в адрес российских поставщиков, это потенциально то условие, которое может привести к среднедолгосрочному росту. Но вот откуда он начнется, я не знаю. Если бы был какой-то хороший уровень, я бы его подсветил. Но я рассчитывал на то, что и рассчитываю, что ниже 80 долларов за баррель, но нефтянка, бренд уже вряд ли уйдет, и поэтому восстановление может начаться в любой момент. Денис, слово тебе. Так, Делаю показ. Итак, значит, я с тобой в целом тоже согласен по поводу анализа, по индексу доллара у меня восходящая тенденция, точно так же, как мы прошлый четверг с тобой обсуждали, никак абсолютно не менялась. сделали вот внутреннюю коррекцию, о которой тоже говорили, вот. она даже чуть-чуть меньше, я думаю, там слегка ниже пройдет, но там погрешность вообще мизерная на самом деле. Основное движение, да, вверх, то есть к зоне вращения в районе 105-30 и с перспективы, возможно, выше. Пока, честно, я особо далеко не загадываю, но вот 105-30, да, это вполне возможно, потому что это ближайшая зона вращения, которая есть, и сердцевина, вот прямо само движение техническое, которое сделано вниз. Поэтому, да, я за рост индекса доллара. Естественно, евро идет в противовес, так как 56% индекса доллара это занимает евро, так что оно нисходящее. У меня вот в начале недели еще... Такая вот зона была для продаж, там чуть-чуть, буквально пунктов, наверное, пункта 3-4 до нее не дотянули, но и при этом объемов практически вообще нету, То есть они по нулям, тем более понедельник был день Авраама Линкольна, и, соответственно, что штаты отдыхали. Ну а сейчас я не вижу ни одного откупного объема абсолютно. То есть... Ну, в ровном счетом ничего пустота. поэтому я не вижу другой вариант, кроме как продолжение снижения вот в район крупных лимитных заявок в стакане, которые вот, например, отображаются в районе 1.05-1.0480. Там где техническая поддержка. ну в целом, да, 1.05 я считаю, это наиболее вероятно Здесь же и лимитками тоже подтверждается, плюс техническая часть тоже за этот же уровень. И если еще вот такую старую, добрую, трендовую накинуть, то пока по факторам времени дойдет, возможно, следующей неделе как раз могут ее тоже коснуться. В общем, снижение здесь, я думаю, продолжится. Даже если там, сегодня на ВВП США будут какие-то сюрпризы с точки зрения рыночных движений, то я все равно считаю, что дальнейший результат у нас будет направлен вниз. Даже если там попытаются какой-то выбор сделать вверх, все равно потом продадут, и движение вниз у нас будет приоритетным. Касательно золота, точно то же самое, движение вниз в приоритете, хотя я ждал коррекцию поглубже, тут откорректировались, ну, как по мне, честно, очень слабо, действительно, очень-очень слабо, хотя коснулись опорного объема, он находился на уровне 1843, его коснулись, но основные объемы все-таки были выше, потому что, если мы в целом раскинем вот профили, которые есть, то мы видим, что основной профиль у нас вот здесь находится. Отскочили, по сути, ну, Блин, ни о чем. Ну, правда, движение вверх коррекционно было совершенно ни о чем, поэтому я даже не стал здесь входить, но лимитку на всякий случай оставил на 1860. Дальнейшее движение точно также, же, я считаю, типа евро у нас вниз в район 1800. Дальше следующий уровень, ну, именно самый значимый следующий уровень в районе уже 1775. Дойдут ли туда сейчас, Ну, я сомневаюсь, что прямо сейчас дойдут. Может быть, там, на следующей неделе и появятся для этого какие-то условия. Но сейчас я бы садился вот в район примерно 1807, там плюс-минус, потому что сюда у нас маршиналка попадает, и техническая, технический уровень, вот он тоже сюда есть. И в принципе вот весь диапазон, это как зона вращения вплоть до уровня 1800. И плюс вот эти все внутренние распиливания, они тоже работают как вот сердцевинное движение, очень неплохо от них цена обычно дает реакцию. Так что тут я с тобой тоже согласен, продолжение снижения по золоту вниз у меня в приоритете. Единственное, только вот, я немного сомневаюсь по поводу нефти. Дело в том, что нефть сейчас упала вот прям четко идеально на маржинальную зону, как еще в понедельник очень-очень этого ждал. Но как для отскока, как по мне, ну пока слабовато условия. Дело в том, что в новом контракте, да, начали уже накидывать точные объемы внизу, вот мы это очень хорошо видим. Перекос сделан то же самое внизу, то есть по футпринту свечи основные объем находится внизу. Тест маржиналки был, но основная все-таки поддержка у нас немного ниже сейчас находится. Поэтому здесь, я думаю, что попытаются там сделать какую-то внутреннюю примерно вот такую коррекцию и попытаются сюда вот добить, а после этого уже, то есть после... Вот, вот такого добоя, то уже можно будет смотреть на дальнейший подскок вверх. То есть что-то наподобие вот такого движения. Особенно учитывая то, что а, при снижении вниз у нас вот очень красиво а, трендовое сопротивление выглядело. Ее цена вот раз протестировала, второй раз протестировала. То есть четко вектор у нас очень хорошо по цене виден. Так что я все-таки за добой немного пониже, а потом уже действительно смотреть на возможность отскока. Да и по опционам там. Самые-самые дальние границы у нас находятся, это по марке Витая, в районе 67,5-68,5. Но опять-таки, это дальние границы, цена далеко не всегда до них доходит А вот ближайшая техническая часть, то здесь весьма значимая. Поэтому я задамусь ниже, потом уже на разворотку. Угу. Так, ты закончил, да, Денис? Да. Спасибо тебе большое за... Твою точку зрения за идеи, которые озвучил. Ну, следим, ждем. Еще раз напомню, что сегодня блок статистики по штатам в 13.30 по GMT. Рассчитываем на рост волатильности, на отработку идей. Смотрим в одном направлении. И Денисом, как и всегда, в следующий четверг подведем результаты, итоги, обсудим снова, что там будет интересного дальше. Денис, огромное тебе спасибо, что подключился, обсудил рынки. Хорошего тебе закрытия недели и хороших выходных. Да, Спасибо, пока. Спасибо за этой недели, как и всем нашим зрителям. Взаимно. Пока. Пока-пока.